Моделируем призную пилястру в инвентор. Создадим прямоугольник 200 на 40 и выдавим его на 10 миллиметров. На верхней грани сделаем продольные буртики шириной 5 и высотой в 2. Обрамим их фаской 1 миллиметр. Копируем тело массивом на три элемента с зазором в 37 миллиметров. На первом теле выдавим S-образный узор до ребра фаски. Размножим его двусторонним массивом из 23 элементов с шагом в 10 миллиметров. Обрезаем выступающие части. На второй заготовке выдавим округлую канавку с радиусом 30. По ее центру сделаем сферу диаметром 8. И создадим массив из 23 элементов с шагом 9. На третьей заготовке будет выдавленный узор из элементов шрифта Wingdings 2. Теперь поочередно согнем все три детали на 360 градусов под углом 30 к вертикальной оси и повернем против часовой на тот же угол. Сделаем копии деталей, расположив их симметрично относительно третьей. От дополнительной рабочей плоскости на 600 мм выдавим колонну диаметром 75, обрезанную массивом из 24 окружностей радиуса 6. Ограничим колонну снизу цилиндром высотой 7 и диаметром 85. Сделаем сопряжение полукруглых ребер на 3 мм. Выкружка базы будет инвертированным сопряжением с радиусом 5. Цилиндром диаметром 105, высотой 20 и сопряжениями 10. Плинт колонны 100 на 100, высотой 15. Комбинируем тела. И хин капители высотой 35 сделаем вращением. Скруглим верхний край канелюров с радиусом 3. из колонны получилась пилястра, отсечем ее часть, получая плоскость прилегания к стене, а боку пилястры сделаем из массива 12 элементов вращения диаметра 45 обрезанных посередине и ограничим ее смещенным на 2 мм буртиком высотой 5, отсечем лишнее вдоль плоскости прилегания декоративности, с скруглим плинт на 5 миллиметров. Стиль Рококо полностью отошел от классической ордерной системы. В нем колонны выполняют декоративные функции. Становится меньше, но увеличивается частота и плотность их декора. Следующая серия «Финальная».